Привет! Это первый ролик про то, как что-то делать из проволоки. Я покажу, как плести вот такую цепь, на которой бусинки. Начну с того, что эту цепь надо приделать к замку. Тут простой такой бусный замок для бус. Он продается практически во всех магазинах. Это два колпачка с резьбой, которые друг в друга вкручиваются. Тут у меня небольшая ошибка, что тут бусина мешает откручивать, и я эту сторону по-другому сделаю. Как сюда крепить проволоку? Значит, смотрите, у меня проволока миллиметрового диаметра, и она идеально подходит под это отверстие. Так раз подошла. Чтобы там проволока застряла, надо загнуть один кончик. Как это делать? Я беру пассатижки и, и загибаю кончик у проволоки. Вот так вот как-то. Сначала так. Когда он как-то согнулся уже, дальше этот изгиб я дожимаю скользят пассатижи дожимаю чтобы она стала плотненькая и плотная теперь кусачками я откусываю лишнее чтобы она стала коротенькая и не, и, не, и не торчала вот получилась такая штука и запихиваю в замок беру замок и запихиваю с этой стороны вышло с этой стороны зашло опа тут не видно тут все аккуратно и чтобы удобнее было раскручивать я что не сразу надену бусинку а надену пружинку сделаю небольшую и потом бусинку пружинка позволит более легко цепляться за сам замок еще так как это проволочное все сам этот себе колпачок легко крутится по проволоке и будет удобно раскручивать и закручивать и так делаю пружинку для пружинки можно использовать другой кусок проволоки. И как ее сделать? Значит, я беру кусок где-то 2 сантиметра, поворачиваю вот так. Вот так делаю. Дальше поджимаю вот тут чуть-чуть, чтобы было удобнее держать. Вот. И хватаю за кольцо. Сейчас уберу сухо все лишнее. Хватаю за эту вот петельку и длинный конец обматываю вокруг короткого вот так ну и мне там 5 наверное, 3 4 витка над этим многовато вот 3 4 вот 4 витка я их поджимаю, чтобы они были плотненько. Дальше откусываю вот эту петлю. Откусил. Откусываю тут. Поджимаю. Чтобы эта штука на проволоке смотрелась аккуратненько. Теперь вынимаю. И надеваю на свою вот эту вот проволоку. Так, получается вот такая. Тут можно немножко подогнуть. Вот я сделал большое кольцо такое. Вот оно. И его откусываю. И также поджимаю по проволоке, вот кончик загнулся к проволоке, и его туда поднимаю. А, кстати, чтобы он совсем плотно подошел, тут как будто бы такой зазор есть, можно немножко запилить напильником. Сейчас покажу, как. Вот у меня есть простой напильник. Такой советский напильник. Пружинку можно эту снять и немножко запилить. И тогда она плотно-плотно приумникнется к замочку, а, чтобы не пилить пальцы, можно зажать в пассатижики, только не сильно сдавливать, чтобы не сплющить пружину. Ну и с другой стороны тоже можно сделать, чтобы бусине тоже плотно все прилегало. Ну, если вдруг нет напильника, можно и не делать это. Это так. Чисто. И вот бусина достаточно плотно примыкает к замку. он будет фокусируется дальше я надеваю какие-то декоративные бусины декоративные бусины там я, да? теперь отступаю где-то 3-4 миллиметра даже наверное, побольше где-то 5-6 миллиметров. 4. И делаю вот такой загиб. Беру. Это лишнее. Вот такой загиб. Подгибаю его. Ммм. Иногда вот эти вот хорошие пассатижи с тонкими носиками скользят и удобно использовать какие-то самые дешевые, у которых шершавый металл. Он не будет проскальзывать. Вот, согнул. И в полученное вот это колечко надо продеть предыдущее звено. То есть вот оно тут. Вот что получается. Дальше я хватаюсь за вот это вот звено и длинной проволокой надо обмотать основание, по Удобнее поудобнее вот, заматываю. И поджимаю. Дальше я перехватываюсь. Делаю еще виток. И опять его поджимаю. Перехватываюсь, виток. Перестал фокусироваться. И вот получилась такая штуковина. Дальше это я откусываю. Поближе к бусинке. И зажимаю оставшийся конец туда внутрь. И он сам входит между проволокой и вот, получается такая вот бусина. Чуть-чуть управляю все, выгибаю колечко, чтобы хорошо было сидело. И вот получилась такая вот история. Дальше она сюда накручивается обратно. Вот. Ну и, да, и собственно дальше плетет таким же способом. Сейчас еще одну звену покажу. Беру проволоку, сгибаю петельку, вот такую, подцепляю ее сюда. Вот тут где-то полтора сантиметра. Дальше загибаю. Вот такую. Эту захватываю в пассатижике и этот свободный конец наматываю на проволоку. И вот когда остается такой коротенький, я их уплотняю. Поджимаю. Дальше надеваю бусинку. Там по три у меня дальше идет. И загибаю. Поджимаю за колечко, то хватаюсь и свободный конец обматываю вокруг. Дальше откусываю лишнее и поджимаю то, что осталось внутри. Внимательно следить, чтобы вот эти кончики были зажаты и не торчали, чтобы не кололись они. И вот таким образом она продолжается. Ну и соединительное звено, соединить, оно делается таким же способом, собственно, как и предыдущее. Ничего трудного. Также изгиб. Где-то полтора сантиметра. Этот я поджимаю. Надеваю сразу какую-то колечко. Окручиваю проволоку. Поджимаю, чтобы поплотнее все это было. Так. может двумя пассатижиками держать. Дальше там гусинки надеваются. Три, Вон, четыре сделали даже пять, чтобы видно было, где это звено получилось. вот и дальше опять изгиб это сюда он заходит и вот он уже практически замкнулся и дальше это я перехватываю. Вот смотрите, если браться ближе вот к депосадирке зажимаются, хват получается более крепкий. И заматываю проволоку вокруг проволоки. Это я а я и тут вот этот кончик как раз тоже поджим мою чтобы он не торчал И вот получилась такая штука как браслет Ну коротенький но тем не менее для колье коротковат для браслета великоват ну тут я показывал пример смотрите чем хорошо это плетение то что невозможно это порвать за счет того, что это изгиб и обмотка это вообще какая-то нервующаяся вещь и за счет этого можно делать достаточно массивные украшения то есть сейчас у меня просто одна нитка к этой нитке можно добавлять еще сколько угодно ниток и крепко будет все держаться вот так в следующем видео я покажу как делать спиральки так что подписывайтесь на канал ставьте лайк про все мои информации курсы и мастер-класс будет в описании к ролику спасибо пока